В этом видео я поделюсь своим многолетним опытом, как необходимо произвести электромонтаж в помещении на примере двухкомнатной квартиры. Просмотрев этот материал, человек, не имеющий представления об электричестве, сможет выполнить электроработы надежно, качественно и без ошибок. Долгое время работая в этой системе, знаю, что 80% пожаров, происходит по вине электричества основываясь на опыте полученным при применении различных схем и правил электромонтажа у меня выработана безопасная система и правила ведения электромонтажных работ которая работает очень надежно краткая характеристика этой системы вверху на стенах у вас не будет ни одной разветвительной коробки эта позиция является очень практичной так как при последующих ремонтах у вас не будет необходимости отыскивать эти заклеенные обоями коробки. Все соединения проводов будут находиться в розеточной коробке. Электросхема состоит из двух систем. Первая система это подключение освещения, вторая система подключение розеток. Работы начинается с первой системы, то есть осветительной. Так приступаем к практическим действиям. Первое что необходимо сделать в масштабе составить строительный план помещения. Далее вместе с супругой продумать план размещения мебели. Согласно этому, наметить места установки розеток и ламп освещения. Рекомендации по выбору мест установки розеток. Розетки должны находиться вблизи от окон и дверных проемов. Это даст вам возможность не загораживать розетки при дальнейшей перестановке мебели. большую насыщенность квартир электроприборами, и всяческими зарядными устройствами розеток должно быть очень много. Особое внимание в этом вопросе придается кухне. В следующем кадре я вам показываю принципиальную схему электроразводки на примере двухкомнатной квартиры. Это схема линий освещения. Следующая схема линий розеточных групп. Для того, чтобы было более понятней, необходимо осветительную систему рисовать на одном листе, а систему для розеток на другом месте. После того, как создана электрическая схема, приступаем к пробитию отверстий в стенах для прохода проводов. После проведения этих работ составляем список необходимых материалов. Первое. Подсчитываем необходимую длину проводов. Советы по месту установки розеток и выключателей. Выключатель устанавливается со стороны ручки открывания дверей. На высоте вашей ладони. Розетки в комнатах ставятся на высоте 20 сантиметров от пола. В кухне розетки устанавливаются выше стола, то есть это 90-95 сантиметров. Место установки электрического ящика с автоматами определяется индивидуально. Если есть возможность, его необходимо установить ближе к месту разделения маэстралий. Этим вы сэкономите кабель, так как к ящику подводится один кабель, а уходит много. Электроящик для автомата должен быть обязательно металлическим. Для осветительной системы применяется провод с медной жилой сечением 1,5 мм квадратных. Проводка должна быть выполнена кабелем или проводом с медной жилой. Для подвода электричества к розеткам применяется жило медное сечением не менее 2,5 мм квадратных. Подвод электричества к электропечи и стиральной машинке производится кабелем с медной жилой не менее 4 мм квадратных. Сечение провода для ввода в квартиру применяется не менее 4, желательно 6 мм квадратных. Для монтажа электросетей лучше всего использовать провод медный одножильный, так как при дальнейшем соединении проводов скрутка, с одножильным проводом будут жестче и надежнее. Также и подключение розеток будет надежнее при использовании одножильного провода. В кухне и в ванной розетки должны быть обязательно заземлены. То есть с вашего щитка на них должно вестись три жилы. Первая фаза, вторая ноль и третье заземление. Итак, вернемся к электрической схеме освещения. От щитка с автоматами. Провод заходит в коробку выключателя. Нулевой провод непосредственно идет с коробки без разрыва на лампочку. Фазный провод длится в выключатель. После этих дополнений вы теперь сможете промерить точную длину проводников на светильную ПК систему. Какой проводник лучше использовать? Кабель или одножильный провод в трубке? этот вопрос чисто индивидуальный но я придерживаюсь мнения лучше одножильный провод в трубке объясняю почему если разрезать кабель и посмотреть в вторец то мы увидим что жила от жилы разделяет изоляция жила и эти две жилы находятся внутри полихлор виниловой трубки то есть наружной оболочки кабеля наружная оболочка то есть трубка не хуже чем кабельная оболочка провода в трубке защищены такой же изоляцией, как и в кабеле друг от друга. Но преимущество они имеют между собой воздушный зазор. Итак, вывод. Провод в трубке надежней и дешевле. Итак, вы сделали выбор между кабелем и проводом в трубке. Очень немаловажным фактором является цвет изоляции жилы проводника. Нулевой провод должен быть обязательно синим. Заземляющий проводник должен быть обязательно зелено-желтым. И фазный провод должен быть или черный, или красный. Применяя данные цвета, впоследствии у вас не будет проблем с распайкой коробок и подключением выключателей и розеток. Благодаря этому вам не придется прозванивать провода и думать, какой куда подключать. Выполняя электромонтажные работы, не забудьте предусмотреть установку розеток для телефона.